Буквально и в прямом и переносном смысле мы в лесу, соседей у нас нет. Комплекс у нас интересный, будет включать в себя бассейн, сауну, детские площадки, спортивные площадки, игровые зоны, места отдыха, беседки. 50 квадратов гараж, 50 квадратов это, 50 квадратов второй этаж, еще эксплуатируемая кровля. По срокам сдачи у нас здесь все... Быстро и приятно Все у нас сдается, это удовольствие уже в этом году Приветствую, приветствую, милые уважаемые прекрасные телезрители Мы сегодня находимся в Сочи И здесь у нас, к вашему вниманию И очень интересный коттеджный поселок Прямо у леса, вот он наш лес Буквально и в прямом и в переносном смысле Мы в лесу, соседей у нас нет Кроме непосредственно наших домов Нашего коттеджного поселка под названием Секвоя Смотрите, как выглядит наша Секвоя Во-первых во-первых, она действительно строится, этот коттеджный поселок, она или он. Это у нас вот такие вот дома. Все дома у нас имеют панорамные окна, некоторые дома имеют у нас гаражи, где у нас на первых этажах будут свои гаражи, прям, как говорится, под домом. Понимаете, да, за счет естественного уклона местности. Фасады у нас вентилируемые, статус индивидуальный жилой дом. Кратчайшие сроки сдачи. Ну и, конечно же, это вот полноценные индивидуальные жилые дома со статусом ИЖС. Я думаю, всем все это знакомо. Давайте я пройду куда-нибудь вот так вот с краешку. Покажу, какая здесь у нас видовая характеристика у некоторых домов. Есть у нас дома, где они граничат прям с лесом. Это, конечно же, мои самые любимые дома. Ну вот, давайте-ка смотреть сюда, например. Видите, мы вот прям... Лес, да ты че? ну везде лес, вон видите, в ту сторону лес, с этой стороны у нас лес, и везде у нас здесь лес, природа, тишина, птички поют, и даже с некоторых домов видно море. Сейчас предлагаю подняться в какие-нибудь дома, зайти в них даже, ну и тогда мы начнем ориентироваться. А пока я сейчас немножечко вот по этой вот опорной стене буду вот так вот подниматься. Иду, поднимаюсь, ну и рассказываю, и буду показывать вам, как же, как же тут будет жить. Жить, жить. Несчастные случаи настолько были. Жить будут наши собственники. Так, поднимаемся. Поднимаемся. Ух, у нас Насыпи тут какие. Видите, вот так вот. За счет небольшого уклона на местности. У нас, получается, домики будут вот так, ну вот так, вот так, вот такие перепады. Сейчас в какой-то домик надо зайти. Я предлагаю зайти вот в эти домики. Непосредственно эти домики у нас, они идут с гаражами. Это будут у нас под домиком И вот мы сейчас пройдем туда Комплекс у нас интересный Будет включать в себя бассейн Сауну, детские площадки, спортивные площадки Игровые зоны, места отдыха, беседки Ну, по сути дела, это такая база отдыха В которой вы можете купить себе дом и жить в нем Прекрасные качественные дома С кратчайшими сроками сдачи Минимальные площади сразу же я вам сейчас, дорогие друзья, расскажу это. Это уже у нас 100 квадратных метров, максимальные 200. Ну, я округлил. В целом там 104 и 204. Можно купить как дом пополам. Ну, вот, к примеру, давайте-ка сюда подойду. Вот, к примеру, вот дом, да. Видите, посерединочке у нас здесь вот так вот его можно разделить. Можно купить целиком вот эту. Одну часть, можно купить две части. Две части покупаете, и у вас огромный дом на 200 с лишним квадратных метров. И живете в нем. Так, идем. идем дальше теперь туда. Непосредственно уже в наши гаражи посмотрим, как они будут как ими будут пользоваться собственники, когда все это удовольствие у нас будет уже функционировать Когда все это сдастся и введется в эксплуатацию. Так, проходим в аккурат по всем этим строителям строительным делам, чтобы, как говорится, гвоздик не поймать. Так, вроде я прокрался. Вроде прокрался. Ну, вот оттуда я выйду. О, смотрите, как будет выглядеть фасад. Видите, вот по этой... Проходим сюда. Это у нас вентилируемый фасад нашего дома. Алюминиевые панорамные стеклопакеты. Высочайшее качество строительства. Данный застройщик на этом объекте не экономит. Я бы назвал, с кем бы из аналогов я привел аналогию, сказал бы, вот на что похожи эти дома. И вообще сам комплекс. Душою и стилистически это все удовольствие, можно сказать, скопированного с коттеджного поселка Нова. Знаете, такой Нова, да? Скорее всего, да. И теперь, смотрим внимательно. Можно купить вот так одну часть, половиночку. Здесь у вас снизу заезд гараж. Гараж офигеть, какой большой тут. Сколько тут квадратных метров гараж? Ну, я вижу, что минимум... Что-то в районе 45, а то и 50 квадратных метров Это гараж Вот так а если вы покупаете две половинки, да, две части, то у вас, получается, гараж, я не знаю, тут квадратов на сто практически. Потому что под двумя половинками места больше. Расстояние между домом. Смотрите, до соседнего дома большущее. С гаража вы не видите. То есть, по сути дела, с гаража вы видите вот эти дома. Если мы сейчас поднимемся уже непосредственно на сам этаж, мы не будем видеть соседние дома. То есть, вид нам ничто не закрывает, не преграждает. Поднимаемся. Давайте зайдем в один из домов. И хочется отметить то, что у нас здесь есть возможность, вот, например, купить вообще вот такой вот домик в коттеджном поселке Секвоя с террасой. Вот это вот все ваша терраса. То есть, по примеру, разделение. Вот так. Это к этому дому. Это к этому дому. Ну и давайте-ка вот, например, вот сюда зайдем. Идем. Или вот тот, к лесу, который ближе. Давайте к лесу. Пойдем к лесу. Зайдем в него. То есть, да, представили, либо пополам, либо туда. Заходим. Закрыт. Так, давай попробуем в тот. Что них позакрывали? Захочешь зайти, фиг попадешь. Так, ладно, понятно. Смотрите, вот эта терраса по кругу у нашего дома можно ходить по кругу. Отсюда видно даже море. Так, стеклопакеты. Вот такое вот это удовольствие. Ну, единственная проблема в том, что я на второй этаж попасть не смогу. Лестничный марш еще не отлили. М да. Видите, вот здесь вот оставлено место под лестничный марш. Здесь будет у нас лестница. Отливаться застройщиком, потому что домики у нас двухэтажные. Варианты, где у нас есть гараж, который я только что вам показал, это удовольствие у нас. Конечно же, по сути дела является практически трехэтажным, но первым, первый этаж у нас это гараж. Вот строится у нас следующие очереди. Следующие очереди, ну точнее одни. Это все в целом один-единственный коттеджный поселок. Все называется Сыквой. Ну, то есть вот следующие дома у нас возводятся. Так, сейчас попробую все равно не полениться и подняться все-таки наверх. По стеклопакетам, видите, огромные, большие стеклопакеты с панорамным остеклением. Фирма Рото какой-то. Классные такие стеклопакеты, смотрите, качественные. Огромные, большие. То есть у вас получается 50 квадратов на первом этаже. Да, все, теперь сориентировался. В гараже то же самое будет внизу. 50 квадратов гараж, 50 квадратов это, 50 квадратов второй этаж, еще эксплуатируемая кровля. Лестницу вам делает застройщик. То есть вы... Получается, можете спокойно за, э, за вот эти деньги, да, небольшие по меркам Сочи, покупать здесь дома. То есть это 160 тысяч рублей за квадратный метр, да, вот этот вот домик можете купить КПС-Секвое. И таким образом получать еще эксплуатируемую кровлю бесплатно. Так, здесь у меня тоже ничего не получается, вижу, что лестничного марша нет. Обидно, да? Только вот хожу по первому этажу и все. Еще раз, давай по первому этажу. Здесь у нас удовольствие следующего характера. Давайте вот так встаду. Вот так одну часть, плюс этаж, плюс внизу, да, грубо говоря, плюс эксплуатируемая кровля, пожалуйста. Либо вот эти две части, это и это. Покупаете и живете. По срокам сдачи у нас здесь все... Быстро и приятно. Все у нас сдается, это удовольствие уже в этом году. У нас срок окончания строительства. Это полностью лето этого года всего коттеджного поселка. Смотрите, здесь можно купить вот так вот, с видом на зелень, на лес. Это, конечно же, здорово. И дополнительно, скажем так прихватизировать немножечко участок леса. Это у нас никто не отменял. Если вы покупаете вот так целиком целый дом, то вы можете вот так вот гулять вокруг него. Вот как это примерно сейчас делаю я. Берете вот так, как я, и гуляете. Если это ваш дом целиком, то есть я к чему это? Есть у вас вариант купить дом целиком, вот как сейчас я гуляю, да? А можно купить половинку, то есть еще раз повторюсь. Ну, очень обидно, что наверх на эксплуатированную кровлю я пока не поднялся. Застройщик это удовольствие на каждом доме делает эксплуатируемую кровлю. Сейчас, когда застройщик уже максимально выполнит поднятие монолитных работ, он делает сбоку вам лестницу для того, чтобы вы могли подниматься на эксплуатируемую кровлю. И, конечно же, наслаждаться красотами с этого комплекса. А я сейчас поднимусь немножечко на сам наш земельный участок. И попробую вам показать максимальный масштаб всего этого проекта. Смотрите, я поднялся всего лишь немножечко. У нас Домик остается внизу, выше будет следующая очередь. Вот такая вот у нас лесная природа, зелень и, конечно же, вот оно, море. Продолжаем, дорогие друзья. Это у нас непосредственно будет въезд на территорию нашего коттеджного поселка. Конечно же, здесь будет красивое ограждение, путячее, везде будет видеонаблюдение, охрана и... Конечно же, наш коттеджный поселок. С вот такими вот видами, с отсутствием соседей вокруг да около. Прямо возле нашего коттеджного поселка, вот здесь, в 50 метрах, у нас находится автобусная остановка и, конечно же, проходит школьный автобус. До школы у нас здесь 5 минут, до ближайшего магазина у нас здесь минута. В общем, вы примерно сейчас уже понимаете и начинаете ориентироваться, в чем смысл этого коттеджного поселка. сек во я. Есть огромная беспроцентная рассрочка на максимальный срок с внесением всего-то 30% от стоимости дома. Практически до окончания строительства. Как вам мое предложение? Нравится, если вам это тихое, спокойное место, дорогие друзья. Знаете, здесь когда летом все заколосится, в плане того, что листочки полезут, птички, они и так тут каждый день поют. Все-таки природа и, конечно же, в едином архитектурном стиле, да, множество домов друг на друга похожи. Благородные соседи, это звучит здорово и жить здесь будет комфортно. Еще раз говорю, на территории будет огромный бассейн, куча детских спортивных площадок, сауны, места отдыха, беседки. Охрана, видеонаблюдение, ну и, конечно же, управляющая компания, которая в случае чего в момент вашего отсутствия будет следить за сохранностью вашего имущества, а также будет помогать вам по необходимости сдавать ваш дом, если вам это будет необходимо. Так что, дорогие друзья, мой номер 8-918-880-07-47. Звоните, пишите, звать меня Дима Юдв, ну и не забывайте набирать меня, не надо стесняться, кого заинтересовало это предложение. Кому нужна информация, обращайтесь. Все, дорогие друзья, увидимся, до скорой встречи. Пока.